Отличный плов можно приготовить в домашних условиях, при этом не обязательно использовать дорогое жирное мясо, вполне подойдет обычная курятина. Для диетического плова возьмите куриные крылья, блюдо получится не только диетическое, но и совсем недорогое, крылышки разрежьте на части и хорошо обжарьте на разогретом растительном масле до образования румяной корочки, добавьте зиру. Затем лук и морковь, дольки чеснока, специи и продолжайте вместе обжаривать еще 10 минут, периодически помешивая. Затем добавьте промытый рис и воду, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте в течение 20 минут. Готовый плов перемешайте и разложите на порции, сразу подайте на стол, приятного аппетита! Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Куриные крылья разрежьте по суставам на три части и хорошо обжарьте на разогретом растительном масле до образования румяной корочки. Затем добавьте зиру и жарьте еще 5 минут. Затем добавьте порезанный лук и морковь. Также бросьте в сотейник неочищенные дольки чеснока, специи по вкусу и продолжайте вместе обжаривать еще 10 минут, периодически помешивая. Затем добавьте промытый рис и воду, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте в течение 20 минут, в это время крышку не открывайте, затем перемешайте плов, если осталась влага, немного подержите на огне с открытой крышкой, готовый плов разложите на порции и сразу подайте на стол. Вкуснее тем, кто подпишется. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Рис 1 стакан, вода 2 стакана, куриные крылья 6 штук, головка чеснока 2 штуки, морковь 2 штуки, лук 1 штука, растительное масло 50 мл, зира 0,5 чайных ложки, соль, специи, по вкусу, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До свидания, друзья!